Привет, дорогой зритель, как я вижу, ты зашел на мой канал и решил посмотреть это видео. Сейчас будет обзор моего скутера, но особо неинтересный. Погнали! Сегодня как всегда будут покатушки, но как ты видишь на мне чего-то не хватает, так что сейчас будет магия монтажа, типа, вольно, теперь на шли макс теперь все есть, разве что скутер еще можно развернуть. Ой, что-то не получилось, давайте попробуем еще раз. Безотказная магия монтажа, но на самом деле это я устал его, конечно, разворачивать здесь, очень узкое место здесь. И короче, делаем следующее. Вот я уже и на скутере. Заводим. Погнали! Как вы видите, из меня актер никакой, как и это видео. Все видео, которые я сейчас делаю, опять же, никакие. Но все эти видео сделаны с целью саморазвития. Я пытаюсь делать видосы качественнее и интереснее. А пока что ж я как вижу, у меня это не получается. А сейчас всем пока и до свидания.